Всем здорово, чуваки, как ваше настроение? С вами, естественно, естественно как всегда, Димасик, ребят. Сегодня грамм на Lucky Hunter, грамм на этой казиношке, поэтому, конечно же, лайкосик влепили под видосик, подписку на канал, не будем приступать. Сегодня у нас депозит 5000 рублей, ребят, и многие спрашивают у меня в комментариях, Димасик, как заработать на казино Уллакан. Вот реально, как легко заработать и как вообще правильно подниматься. В общем, ребят... 5000 рублей сейчас вам просто прямой пример дам и я думаю вы будете моему совету слушать моим тактикам что я вообще буду делать сейчас то вы будете повторять за мной в общем ребят начинаем мы конечно же крутить по 90 рублей на 9 линиях и реально ждем Хороших выигрышей Вот, кстати, несколько пару хороших выигрышей было да, То есть уже 5500 есть на балансе Бонусная игра тут у нас приветствуется И, конечно же, может быть с этой бонуской Еще что-то дропнется Опять же, все зависит от крышечек Х25, ребят, видите, все Как заработать на казино Вулкан Очень легко Смотрите, уже Х25 у нас есть бонуски 250 мы получаем И, конечно же, повышаем нашу ставку, ребят Постоянно нужно повышать ставку Вот в районе от 7000 Можем уже ставить 225 рублей коса 250 получаем И еще... Одна бонусная игра на ваших глазах Ребят, все очень реально просто Смотрите, все у нас пока не выходит отлично Как по сценарию И выход мы получаем с бонуски В принципе, в принципе, такое реально бывает Тем более, а, мы с вами И так касать 200 подняли Да, если бы еще что-то бонуски вы, Так сказать, выловили, да То это бы уже было намного круче Но, к сожалению, а, чисто выигрыш у нас И без бонусной игры поднимаем у бабосики такие, скажем так, да. Так, смотрим, в общем, что у нас будет еще. 225 рублей ставим дальше и ждем реально еще хороших выигрышей. 75 рублей, ну, если честно, слабоватенько будет, 50. Ну, опять же, такие себе выигрышные у нас ставочки идут, вообще не выигрышные ни разу. Вот одна выигрышная ставка поехала, 350 рублей, да. Так, ребят, кстати, вот, если ставка не идет, хотя сейчас пошла, 500 рублей есть. Смотрите, главное не понижать, то есть, если у вас, конечно, будет баланс с этими снижаться то конечно же снижать свою ставку а так видите назад возвращается на вся сумма то есть крутим до так сказать посинения до самых там минимальных гостик вот именно такую ставку ниже не делаем потому что ниже ставка будет уже похуже восприниматься и вами и самим лаки хантером. поэтому как заработать на казино Вулкан, ребят, вот такой вам пример Бонусная игра у нас тут приветствуется, тоже существует И смотрим, что, что нам с нее все-таки дропнется Так, x 5 ну бляха, ну такой себе x 10 окей, уже хоть более-менее сойдет 250 получаем, конечно же забираем и крутим дальше по 225 рублей Ребят, полкос, я думаю, мы с вами осилим, поэтому Максбет можем Ставить, но не будем, естественно Потому что еще баланс нам этого делать Не позволяет, а вот 900 рублей, самое оно 900 рублей будет самое оно а, Тем более, если выпадают подвески То выпадают они очень и очень а, Крутыми, 500 рублей, ну такое себе, если честно Смотрим и ждем что-то еще хорошее а, 15 тысяч есть у нас То есть тут хорошая ставочка залетает у нас. Это не надо быть гением, чтобы понять 5800, хорошо а, Смотрим, что дальше дропается, еще касать 900 Ребят, то есть плюс уходим, как видите Все у нас реально пока не получается Отличненько И а, 20 тысяч рублей будет Тогда можно уже будет по вексбету фигачить уже реально выносить автоматы вообще на изичах, так, смотрим пока что тут нам тропается, по 900 рублей опять же крутим автоматы и реально ждем хорошего профита, с них 12 тысяч рублей у нас уже на балансе имеется, то есть немножко мы минус уходим, конечно сейчас в этом промежутке бабосика можно стать 450 рублей они очень удивительно заходят, но тут у нас тоже зайдет 10 кусков, хорошо, ребят, смотрите в минус уходим и следовательно можем делать вот такие вот интересные движения, пока с 800, бонус кубы словить сейчас и будет вообще все отлично Блин, вот тут, ребят, может быть такая ситуация, что, конечно же, баланс уйдет вниз, но понижать ставку нельзя, потому что реально пойдет выигрыши намного хуже. Так, смотрим, короче, СР 800 э, косари, 3000, неплохо, 3000 забираем, и, конечно же, грудим автомат дальше. Так, ничего нету, дроплится бонус, когда ушла, ну, хотя бы, хотя бы, как, хотя бы надеемся на это, да? Так, плюс ушли 10 кусков где-то, да? Сколько? 7000, хорошо, восьмерка есть, ребят, сойдет Так Смотрим, смотрим, смотрим а -а -а, Ну-ка, давай, ну давай, ну давай Есть, ребят, бонуска есть, 600 рублей сверху Как подняться на казино Улукан, ребят, очень просто, видите а -а, 27000 уже имеется И с этой бонуски, ребят, будет минимум, минимум x10 Минимум должно быть x10, x5 x 10 и x 15 возможно, 18 тысяч рублей Ребят, нам остается совсем немного докрутить И будет у нас полпросик. Конечно же, мы, наверное, и докрутим это все дело Потому что уже 40 кусков имеем Ребят, еще 4400 выпадает Все пока весь просто отличненько реально выходит 2500 Крутим, конечно же, дальше и ждем Еще более сочного выигрыша, чем все предыдущие Так, еще бонусная игра Ребят, вот, мне реально нравятся тут бонуски Бонуски реально залетают очень хорошо на Lucky Hunter Во-первых, они... Очень как-то быстро все вот это вот открываешь, и все зависит от тебя, и, кстати, не понял, плохая бонуска. Я только заговорил о том, что бонуски тут просто прелесть, так скажем, да, и тут уже бонуска нас на самом-то деле подвела. Не знаю, тут бонуски поприятнее, чем на фруктовом коктейле, потому что, да, и мне тут реально легче подняться, чем даже там. Ну, у каждого свое, лично я обожаю Lucky Hunter, поэтому и решил подняться сегодня тут. Так, посмотрим, 900 рублей, ну такое себе, к 800 ставим дальше, еще хотелось бы увидеть, ну пожалуйста, еще одну бонуску, просто хотя бы одним глазком 10 кусков есть, окей, Бонус-то? нет, бонуски нету, бонусная игра, я думал будет, но есть бонусная игра, так, подожди опять же, хочется увидеть что-то хорошее с него, не будем раньше времени радоваться, потому что может быть это будет...